РУМЦ СЗФО ЧГУ представляет адаптационный онлайн-курс по вопросам содействия трудоустройству студентов с инвалидностью «Технология карьеры». Тема номер семь. Резюме и роль письменной деловой речи при трудоустройстве. Одним из самых эффективных способов самопрезентации на рынке труда считается Хорошо составленное резюме. Резюме – особый вид документа, представляющий собой краткое письменное описание занимаемых в течение жизни должностей, мест работы и образования. Это презентация своих способностей и навыков. Резюме – это индивидуальный документ, который составляется по стандартам деловой переписки под конкретного работодателя и вакансию. Резюме напоминает анкету, но предполагает большую свободу. Цель составления резюме – представить свою рабочую биографию наиболее выигрышно и в то же время объективно для того, чтобы получить желаемую работу. Работодатель может уделить вашему резюме не более 2-3 минут. Если вам не удалось привлечь внимание работодателя, значит резюме не сработало. Поэтому ваша информация должна быть представлена в наиболее сжатой и удобной форме. Резюме должно привлечь внимание к вашей кандидатуре и вызвать у работодателя ощущение, что вы именно тот человек, который ему нужен. Резюме лучше составлять заранее, сразу после поступления в ВУЗ и периодически его обновлять. В идеале под разные вакансии составляется новое резюме, но фактически Пересматривая свое резюме под очередную вакансию, вы смотрите на себя и свой опыт как бы под новым углом зрения. Структура резюме. Резюме составляется в следующей форме: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения (не всегда по требованию работодателя), адрес и телефон домашний и служебный, электронный адрес, дополнительные опции Skype, веб-сайт и другие мессенджеры, должность, которую хочет получить соискатель, образование. Перечень начинается с указания последнего учебного заведения, которое окончил соискатель, далее Перечисление идет в обратном порядке. Опыт работы, где и кем работал, основные обязанности. Перечисление идет в обратном хронологическом порядке. Следующее. профессиональные навыки, знание иностранного языка, владение компьютером, технологии и прочее. Следующее. Возможность командировок, увлечения, если они актуальны для вакансии, личные качества, качество, ответственен, коммуникабелен, доброжелателен и другое. Рекомендации, если есть, дата составления. Существуют разные виды резюме. Рассмотрим их в контексте предпочтений. Наиболее распространены хронологическое и функциональное резюме. В связи с развитием новых информационно-коммуникативных технологий появились новые возможности, которые дополняют резюме. К их числу относятся Визюме Видеорезюме Резюме презентации Указываются проекты Резюме сайты Онлайн-опросники Skype интервью Методика составления хронологического резюме. Хронологическое резюме – наиболее предпочтительный и понятный формат для большинства рекрутеров и менеджеров по персоналу. Существует мало случаев, когда его использование нежелательно. В хронологическом резюме Рассказывается об опыте работы в, в обратном хронологическом порядке. Преимущество хронологического резюме. Наиболее предпочтительный и понятный формат для большинства рекрутеров, менеджеров по найму и HR-у, поскольку данное резюме удобно читать. Автоматически показывает карьерный рост. Формат эффективен, если ваша нынешняя должность хорошо демонстрирует вашу квалификацию для искомой вакансии. Недостатки хронологического резюме. Формат хронологического резюме невыгодно использовать, если ваша последняя должность не связана с той работой, на которую вы претендуете. Структура хронологического резюме. Первое. Вводная часть, два, четыре предложения. Рассказывает о ваших новых карьерных целях, навыках и достижениях. Название для этого раздела «Профайл» или «Сводка». Второй раздел «Профессиональный опыт». Он включает в себя имя вашего нынешнего или последнего работодателя. Название города, в котором расположено предприятие, и даты прихода и ухода. Затем указывают название должности и должностные обязанности. Достижение – самая важная часть хронологического резюме. Здесь перечисляются ранее занимавшиеся должности, достигнутые успехи и их значимость для позиции на которую вы претендуете. Качественные достижения лучше дополнить количественной информацией. Например, продажи увеличены на 25%. В этой части лучше всего упомянуть такие детали, как общее число сотрудников в вашем подчинении. При этом помните о выражении Краткость – сестра таланта. Чем меньше слов вы употребляете, тем больше сможете сказать потенциальному работодателю. Третье. Завершает резюме перечень особых заслуг. Государственные награды, почетные грамоты, благодарственные письма. Информация о членстве в профессиональных организациях и об образовании. Как уже отмечалось, существует мало случаев, при которых использование хронологического резюме нежелательно. К примеру, если ваша последняя позиция не имеет отношения к желаемой вакансии, если ваша трудовая биография – это цепочка несвязанных между собой должностей, в таком случае есть смысл Рассмотреть преимущества функционального или гибридного резюме. Основные рекомендации при составлении резюме. Независимо от того, какой тип резюме вы выбрали, при его составлении старайтесь придерживаться следующих правил. Релевантность. Резюме должно соответствовать заявленной вакансии и требованиям, предъявляемым к ней. Избирательность. Указывайте не все о себе, а только то, что целесообразно. Конкретность. Будьте как можно точнее в формулировках. Информативность. Указывайте, каких результатов вы добились на прежнем месте работы, Приводите только факты. Правдивость. Стандартные шрифты. Краткость. Объем резюме не должен превышать двух страниц. В тексте не должно быть ничего лишнего. Старайтесь избегать вводных слов. Оценочных, прилагательных, глаголов несовершенного вида. Аккуратность. Резюме должно быть хорошо оформлено, не в виде сплошного, слепого, плохо читаемого текста, а с использованием рубрикации и абзацирования. Текст должен быть вычитан на предмет орфографических и пунктуационных ошибок и написан в официально-деловом, а не разговорном стиле. В печатном виде резюме должно быть исполнено на бумаге высокого качества и отпечатано четким, хорошо читаемым шрифтом. При формировании навыка составления резюме под разные вакансии можно использовать технологию «Case Study». Метод «Case Study» при составлении резюме. Цель работы – формирование навыков и представление практических инструментов для создания эффективно воздействующего текста резюме. Подготовительный период включает в себя два этапа. Первый – сбор информации о себе, о своих достижениях. Формирование портфолио – база для составления резюме. В папку необходимо заносить копии грамот, сертификаты, дипломы, волонтерские проекты, названия конференций и олимпиад, отзывы, рекомендации, скриншоты и так далее. Второе. Планирование дальнейшей деятельности карьеры. Это может быть участие в стажировках. Часто такое участие не оплачивается но при этом дает бесценный опыт. Подработка во время учебы. Работодатель это ценит. Необходимо стараться выбирать смежные профессии. Если резюме составляет студент, то, как правило, у него нет реального опыта работы на производстве. В таком случае в графу «Опыт работы» можно включить временную работу, волонтерство, Участие в деятельности общественных организаций, учебные проекты, дипломный проект, научно-исследовательскую деятельность, практики, формирование собственного банка данных ⁇ это чрезвычайно важный компонент. Этапы работы над составлением резюме. Первое. Нацелиться на конкретную должность. Второе. Проанализировать собственный банк данных. Структура резюме для студента. Блоки. Первый. Персональные данные. Имя, фамилия, телефон, электронный адрес. Второе. Цель. Опционально. Третье. Образование. Основное и дополнительное. Курсы, тренинги, актуальные для вакансии. Четвертое. Опыт работы и достижения. Пятое. Дополнительные сведения, навыки и компетенции, награды, грамоты, сертификаты. Шестое. Рекомендации. Опционально.